Итак, начинаем наш новый проект, создаем новый проект, нажмем на клавишу нового проекта, даем ему имя, например, нам нужно создать модель нажимаем на клавишу соответствующую с надписью модель жмем правой кнопкой мыши высвечиваются у нас э, размеры разрешение от этого зависит будет как э, в трехмерном э, изображении выглядит наша модель с каким качеством чем меньше качество тем быстрее обработка но модель будет угловатая и кривая некрасивая чем выше качество тем соответственно э, дольше будет отображение но модель будет выглядеть приемлемо красиво зададим допустим как стоял 1300 на 1300 точек да? задаем единицы в миллиметрах вот и жмем окей после этого у нас появляются два окна одно для черчения второе для визу визуального как бы, восприятия отображения нашего нашего проекта жмем сохранить теперь нам нужно э э в модели задать нулевую точку да? жмем модель Задать нулевую точку. Выбираем центральный пиксель, Вы можете выбрать любой, в том, в том числе курсором. Но я выбираю центральный пиксель, Жмем ОК. Okay. Все, наш центр теперь по центру заготовки. Отлично. Сохраняемся. Далее. Нам нужно задать глубину нашей заготовки. Переходим во вкладке «Траектории». вот Ищем здесь э, «Задание заготовки». И опять менюшка высвечивается такая. Э, Даем ей, допустим, толщину 5 мм. И чтобы наш ноль глубины был внизу. Надеюсь, это понятно. Да? То есть здесь мы можем выбирать. Это с опытом уже поймете для чего это. Ну я более, э, в следующих э, видео вам более наглядно об этом расскажу. Вот. Здесь потом, когда мы создадим рельеф, будет можно проверять, какой высоты наша э, наша деталь, наша модель. Да. Нажимаем ОК. Появляется габаритный контейнер. Все, проверяем, чтобы наш ноль был на желтой площадке. Вот этой, да? так смотрим. Все. И габаритный контейнер. То есть он нам показывает, что у нас в нашей теперь заготовки есть толщина. То есть, это ну допустим, мы взяли там алюминий, да, там или какой-то другой материал, дерево, там, неважно что, то есть, это у нас станок зажат уже вот это вот такой толщины заготовка то есть это визуально мы видим что это вот заготовка именно такой толщины то есть мы задали ее возвращаемся на вкладку помощник сохраняемся так теперь переходим на доску наше черчения и создаем э, наши вспомогательные направляющие Ставим, задаем 0 как вы видели да как я сделал да, сейчас здесь вот есть это здесь короче говоря наши размеры нашей модели будущей 35 на 35 мы задали 75 на 75 миллиметров да и вот она нам выдала то есть поделила пополам все ну вы поняли так, и теперь нам нужно нашу вот вспомогательную направляющую переместить точно 0 Набираем ноль на клавиатуре. Ставим заблокировать, применяем, окей. И все. Наша направляющая переместилась точно в 0. Также и с этой стороны выдвигаем нашу направляющую. Нажимаем 0, заблокировать, применить, окей. Все. Это есть. Теперь размеры нашей будущей детали 65 на 45 миллиметров это в плоскости глубина ее 3 миллиметра глубина или как хотите назвать толщина 3 миллиметра так. теперь мы опять же таки направляющими облегчаем себе жизнь там на 65 так, делим пополам получается 32 с половиной вот, выводим набираем 30 32 с половиной заблокируем применить окей okay. есть такое дело следующее направляющие опять забиваем 32 с половиной заблокировать применить Извините, забыл минус нажать так сюда минус 32 с половиной. Заблокировать, применить, окей. Так, есть и следующий наш размер то 45 миллиметров. То есть мы задаем себе э, габариты нашей будущей детали. Да? Это вот заготовка все а внутри вот этих всех направляющих это у нас будет деталь так и выдвигаем теперь только с этой стороны 45 миллиметров видите на да? 45 делим на 2 два с половиной и 5 правой кнопкой мыши значение минус здесь минус два с половиной заблокировать применить все она переехала и мы ее никак не переместим потому что мы ее заблокировали следующий 22 с половиной заблокировать применить окей все сохраняемся так это у нас есть да и теперь, как бы для визуального как бы, восприятия нашего, мы загрузим вот эту вот модельку. Я ее сфотографировал, конечно, фотография не ахти какая, но возможно вам придется дело иметь именно с такими фотографиями. Хорошо, если будет черчешь, это уже хорошо, а если просто фотография, то есть сейчас на на этом примере вы просто видите, как как можно смоделировать. Даже с неудачных фото. Так, нажимаем ОК. OK. она у нас как-то совсем далеко получилась. Так, ну-ка, что это загрузить. А, я понял, там разрешение мы задали огромное. А я сделал... Ладно, хорошо. Просто в модели я э, задавал разрешение там. Оно у меня ну, как вы видите сейчас, размеры здесь у меня 364 на 546. Нужно было, конечно, подогнать под триста на 1300 Тогда у нас, ну вы сами понимаете, у нас у нас бы на легло, как как и должно быть. Ну, будем работать с тем, что есть, то есть это в отдельной программе делается это изображение, я его сделал в обычной, как его? в обычном пейнте, то есть там самая простейшая программа, ну не в этом дело. Так, и теперь нам нужно создать вектор, <coughs> по которому мы будем делать трехмерную модель. Так, начинаем его, начинаем его делать. Да? Так, есть у нас есть инструмент, создать линию и начинаем создавать. Есть, и потихоньку, так вот смотря на нашу на нашу фотографию, начинаем делать аккуратненько, так ведем максимально точно передать ее суть делаем вот такую вот обводку сохраняем вот и всю мы обводить не будем мы сделаем только одну часть а даже через четверть Остальные вектора мы просто скопируем. Вот. сейчас дальше, более подробно все покажу. Так, переходим в редактирование точек нашего вектора. И смотрим, допустим, здесь точки не хватает. Нажимаем правой кнопкой мыши, здесь высвечивается меню, среди которого есть, видите, тут горячие клавиши есть. Вставить точку. Раз нажимаем и в том месте, где мы нажимали правой кнопкой мыши и появляется точка ее можно теперь перемещать она у нас выступила с красным цветом иначе ее можно двигать всё. вот мы ее приблизили так как считаем нужным вот так здесь тоже все более-менее нормально это вот стараемся отсюда вот переместить да, да, здесь как у нас как шар такой появился можно конечно задать создать здесь окружность такую вот потом к ней с помощью редактора ну, я не стал этого делать просто сейчас я вам показываю это вы сами потом уже как разберетесь да там ничего сложного как бы нету это все вам придет с опытом и будете очень быстро все это. Но я вам показываю, как бы самые простейшие варианты моделирования. Так. Отклонился я от темы немного. И видим, что у нас здесь появилась Она ломанная появ... получилась такая, она нужно все это дело зладить. вот, выделяем мы вот эти три точки. И у нас здесь есть. Высветилось также меню. сгладить точки, згладить вектора. Если мы нажимаем згладить вектора, нам нужно будет выделить все точки, да? Выделим. Чем больше точек мы наставили, допустим, да, ну, сделали по, по контуру нашей модели, тем она точнее будет при зглаживании векторов. А, так, это закрываем. Здесь вот высвечивается, значит, точность одна десятая миллиметра. Пускай будет такая, да. Нажимаем злать. У нас вообще получилось, что попало. Нас это не устраивает. И мы будем злаживать просто отдельно точки. вложим точки, и у нас получилось вот такая неплохая подобие этого шара и вручную подводим, выравниваем если нужно вот. тянем за вот эти сама точка у нас да как вот внутри и от нее отходят две направляющие на концах точки. Так вот за эти точки можно тянуть и растягивать наш наш вектор. Ну, вот более-менее похоже. Также и здесь выделяем две точки, сгладить точки, приближаем. Это немножко мы отодвинем здесь вот так и сделаем так похоже переходим дальше так сгладим вот эти точки тоже Гладить. здесь видите как более такой как как резкий переход угол здесь получается чтобы его сделать надо выделить вот эти три точки опять нажать сгладить и тогда у нас каждый вот этот Усик можно двигать. получается как угол такой. Все, это готово. Сохраняем. Так, выделяем вот эти три точки. Сглаживаем их, смотрим нормально. Так. Перемещаем здесь для более плавного перехода. Да? так вот, вот отлично сглаживаем эти две точки смотрим что получилось сохраним перемещаем сюда так, вот. так у нас получилось более-менее то что мы хотели сохраняем. Так, есть такое дело. Теперь нам нужно э, этот э, наш вектор уместить вот в эти размеры, то есть в нашу вот эту четверть. Выделяем наш вектор и нажимаем вот эту кнопку преобразования вектора. С помощью этой кнопки можно его вращать, вытягивать всячески, как нам, как нам удобно. Так, ну давайте попробуем. Начнем его перемещать. Так, переместили сюда. Мыного шире. Стараемся, чтобы он попал у нас точно на точку пересечения. Так. Так. сохраняем переходим в редактирование точек и перемещаем выбранную точку точно в этот размер то же самое проделываем с этой выделяем ее и передвигаем точно в центр так. сохраняем теперь это наша э, четверть нашей модели находится в пределах размеров вот этих размеров 65 на 45 мм да? есть далее далее есть такой инструмент вот он зеркально отразить вектор жмем на него высвечивается менюшка и начинаем мы нажимаем сначала на кнопку сохранить исходные векторы чтобы он не удалялся и начинаем копировать нажимаем справа да? Раз появился у нас справа вектор есть да? так. теперь можно его с помощью клавиши shift зажимаем shift выделяем вторую часть вектора чтобы нам нужно их соединить иначе наша трехмерная модель не получится вот. выбираем с клавишей Shift два наших вектора и выбираем инструмент объединение векторов э, конечными точками нажимаем объединяем закрываем так все это у нас получился единый вектор посмотрим так по вертикали у нас такой по центру это да, нам это не нужно так хорошо теперь нажимаем на инструмент зеркальное отражение и копируем вниз закрываем у нас получилось зеркальное отражение нашего вектора да? сохраняемся измем опять же таки shift и вот этим инструментом соединяем наш вектор все вектор соединен сохраняемся и проверяем вроде бы стоит по центру да? никуда не двигается жмем на центр все он стоит в центр в отлично так сохраняем Итак, дорогие друзья, уважаемые зрители, мы с вами создали э, на нашей чертежной доске нашу будущую модель, заготовку модели. Вот она, как выглядит. В следующем видео <coughs> мы продолжим э, заниматься нашим проектом. Я хочу вам полностью показать, как создается с нуля до так сказать продукта конечного то есть все пошагово от начала до управляющей программы вот. надеюсь вам будет это видео полезно спасибо за внимание и до следующего урока пока